И это вот в это эти корни. Ну, как докопаться? Чтобы до чего-то докопаться, нужно начать копать. Нужно начать узнавать. Во-первых, чтобы изначально это День с чего начать. Самое простое, с чего начать, это начать рисовать своих мам, свою папу и начать рисовать корни, вот эти вот корни. Это э, как первый корешок идет. То есть корни, они же у нас большие, ты не можешь только в одну сторону смотреть. Когда мы смотрим только в одну сторону, мы заходим в тупик. Вот. А второе впечатление корешка у нас идет, это э, слова. Откуда, что, куда, что оно означает вот эту вот буквицу. Всю начать ее э, заново переосмыс переосмысливать, что, как и почему. потом начинать вот это вот вот это вот разделение. Когда у нас пошло разделение на национальности, откуда оно вообще пошло? Оно пошло, чтобы что. И когда ты пойдешь вот в это, у тебя начнутся открываться твои энергетические каналы. У каждого они свои. То есть у каждого есть предрасположенность к определенным энергетическим каналам. Мы не все одинаковые, мы все дополняем друг друга. Мы можем собраться как единый пазл. Но если бы мы были все одинаковые, у нас бы ничего не получилось. Мы бы просто были в постоянном каком-нибудь негативе друг на друга. И только за счет того, что у нас есть предрасположенность к разным энергиям, мы можем дополнять друг друга и превозносить свою энергию в часть другого. Поэтому она у каждого есть своя. Вот. И сегодня как раз мы с вами и хотели поговорить про эти энергетические каналы, откуда она, чего. Почему она идет разными цветами. То есть у каждой энергии есть свой цвет, у каждой энергии есть свое, своя пульсация. Но э, у каждого... У каждого энергии есть свой цвет. У каждого цвета есть несколько пульсаций. То есть цвет определяется не только цветовой гаммой через глаза, цвет определяется еще через пульсацию. А насколько она э, высока, насколько она глубока, такой получается и цвет, такая идет энергия. Они бывают абсолютно разные. То есть одна и та же от цветовая гамма, коричневая, есть от светло-коричневого, есть до темно-коричневого. Коричневый, он постепенно светло коричневый может перейти из оранжевой энергии. Это абсолютно другая энергия. То есть вы можете, познав одну энергию, развить в себе еще другую, следующую энергию, которая идет из этой энергии. Противоположную энергию развить очень сложно. И в принципе она ни к чему. Это вы пойдете в сопротивление себя. Поэтому если у кого-то есть какая-то определенная энергия, нужно идти именно к ней. продолжительное, мне бы хотелось, чтобы вы пошли в свою энергию и за вот эти вот несколько дней поняли, где у вас есть тот, тот пробел, можете туда заглянуть. Он может определиться, если вам, если вы о чем-то, куда-то пошли, например, вот давай вот свою вот возьму, коричневую, да, что в родовые, в род, в род ты пошел в свой, и ты начинаешь думать, и когда ты пошел туда, если ты чувствуешь где-то непринятие какой-то информации, ты ее прям записываешь, потому что непринятие какой-либо информации, это говорит о том, что ты на сегодняшний день не готов войти в эту дверь, и тебе нужно понять, почему ты не готов, почему ты не хочешь открыть для себя какой-то аспект. То есть если мы не открываем для себя Какую-то дверь, какой-то аспект, это говорит о том, что мы боимся приходить к себе, к ному, к себе, к новому. То есть именно за этой дверью чаще всего стоит твой переломный какой-то момент в твоем пути. И поэтому мы туда не идем, поэтому нам всегда проще сказать, что я это не принимаю, это неправда, это ложь, это не мое, и ну, миллион всего можно сказать. Но именно поэтому нужно туда идти. Именно поэтому нужно туда пробиваться.